Итак, всем привет особенно моим подписчикам вот сейчас я попытаюсь показать вам как на обычный твистер одеть двойник многие одевают их с помощью переходничков вот но у меня нету что показать но вообще тут колечко с шипом которое втыкается просто и все вот Так вот Сейчас я вам покажу Это у... Ездили недавно на рыбалку С одним рыбачком Который мне показал До этого я в принципе -то... Ну, я... То что я начинающий Я и не знал как это делать Пока не показали Вот Берем твистер Вот Желательно по размеру берем двойник, вот. ну, отмеряем примерно как он у нас будет выглядеть, смотрите тут э, как можете хвостом вниз, можете хвостом вверх поставить, я поставлю хвостом вверх, потому что мне кажется, что так э, будет э, лучше играть приманочка, вот отмерили хвостом вверх протыкаем посередине вот проткнули да вот ну как вы все знаете у меня что твистера дешевые что крючки я в принципе покупаю там они вон я не знаю все не все ну, разгинаются вполне легко вот чуть разогнули дабы не порвать твистер вот завели хвостом вверх вот как мне объясняли что э, в некоторых твистерах есть как бы, воздушная прослойка но там на самом деле я не знаю так как у меня дешевые твистера, в них ничего нету. Я разрезал, никакой прослойки там нету, ни воздуха, ничего. Вот, мы вывели в петелечку, а теперь стараемся посередине прямо вот туда его продавливать. Ну, в принципе, почувствовать там он легко идет. Спокойненько. Тут посерединочке. Вывели. Поправили. Все. Монтажик готов. Как видите, тут все целенькое. Хвостом вверх, крючками вверх. Вот. Оставили вот. Для того, чтобы Чебурашечку Прицепить Люблю вот такие вот именно чебурашки Тем, то, что они Очень просты в использовании Вот, мы вытащили с Чебурашки Булавочку эту одели Как вот, можете заметить Я стараюсь вот Чтобы она форсировала вверх Не вниз, а вверх Вот и таким же образом, чтобы тело меньшее было сверху. Зацепили. Вот, пожалуйста. Обязательно тут поправьте чуть. Вот. Готовый монтаж. Давайте я вам еще раз покажу. Довольно таки так, несложная процедура. На мой взгляд. Кстати, по поводу твистеров дешевых хотел вам сказать. Этот твистер должен полностью быть желтый. Вот это пятно, это он просто лежал рядом с другим твистером. Как и тут. Так вот. Я как полагаю, этот твистер, по идее, должен пузо он должен в бок смотреть. Мы его так и отмерим. Большого двойника у меня нету. Поставлю обычный двойник. Отмерили. Проткнули. Чуть разогнули. И тащим ее. Чуть-чуть помогаем чтобы не порвать вот есть, да, зажали и посередине повели ее серединки вывели все, наш монтаж готов чуть-чуть там поправить вот так вот получается чуть правда неровно получилось но этот двойник не по размеру ну такой вот монтажик получается ну на маленьком монтаже как раз вот именно двойничок для таких маленьких твистерков вот. Также можно вот Такие вот виброхвостики оснащать Тоже маленьким Двойничком оснастил Кстати у меня здесь э, неровный из-за того, что у меня крючок Сам неровный Я его достал, он так и становится неровный крючочек вот так вот так такая вот схема получается всем спасибо за просмотр подписывайтесь на мой канал до свидания